Сейчас есть у нас прекрасная традиция Предлагать опоздавшему штрафную рюмку Так вот, во время Петра Это было совершенно не шуткой Это было жестоким наказанием Потому что штрафная рюмочка выглядела таким образом Это был целый литр хлебного спирта Вкус и запах были отвратительны Но так как Петр был пунктуальным человеком Таким образом он хотел привить пунктуальность каждому Другим интересным изобретательным наказанием Петра была вот такая прекрасная медаль за пьянство. Тот, кто много пил, награждался такой медалью и был обязан носить ее в течение целой недели, без возможности снять ни днем, ни ночью, потому что был специальный замок. И надо заметить, что вес такой медали был приблизительно 7 килограмм. Такая медаль могла быть от 7 до 16 килограмм веса. Ну, сами можете себе представить, как себя чувствовал человек. Ну, была возможность подумать над своим поведением во время. Вололомо, мать и закан. Ола, слава. может тема обратить внимание какая Панамера Этой панамерия ровно 7 лет но фишка заключается вся в том что это автомобиль нашего прекрасного главы чеченской республики кадыровская машина ему ее подарили сейчас эту машину продали и она уезжает в испанию вот эта вся хрень это золото 25 каратов как не сказали. Просто, блядь, обратите на это внимание, ребят. Special Edition KPA35. На 35 лет ему подарили этот прекрасный автомобиль, блядь, я ебал. Тут просто, ну, не эмоции. Блядь, не знаю, передаст камера это или нет, но, блядь, это реально надо видеть живую, блядь. Вот такая машина, была 7 лет. Поохотились мы, ребятки. Вот так вот. Ушли, за перепелом смотрим. Черный дым с нашего лагеря. Я бегом полкилометра пробежал. Вот новая раскладушка прослужила. Буквально одну ночь я поспал. Вот водочка подпеченная, йогурт термосок вот еще горит разладушечка за 14 тысяч вот здесь вот я тушил все это дело но самое интересное что в трех метрах стоял land cruiser 200 а в пяти метрах стоял новый Хайлюкс. как бы вот что а все вина оставили костерок и немножко ветер пошел 3 метра в секунду Равель, тебе жарко она <смех> да, <куда вообще>? <смех> Дэн, тебе жарко! Тебе очень жарко! Как вода? Горячо! <смех> Только я не поймал, а нахрена ты раздевал вообще? <смех> Дэн, тебе жарко. <смех> жарко, блин! Дэн! <смех> вот морозилка, алё пельмешки? просто заслужу, без их помыть наверное надо обожаю, пельмени спор вы не будете ссать мне в тапки ну-ка давай давайте покажем, кто маски да? давай давай он смотной стоит хуяся А это вот удар нижний, это что, в голень или как? Выше колено Слышь. трещина ли моя ломает? Ну-ка еще серию проведи ударов. Ну-ка, ну, вот. да. То же самое. ну да. да. А -то? Ничего не. Смешанный какой-нибудь стиль. Несуясь. Или вплотную просто доедем. Ну-ну. А как сюда чувство за пальцами это? ты булевые точки делают коды? Да, вот кадык. Кадык. Да. Ну по силе это примерно вот. Сейчас мы вам покажем способ, как ловить рыбу на Сахалине О, вот, вот, это красота! Вот это красотек. Рыбалка по-сахалински, бля! чай, брат! И я включаюсь! На это видео меня вдохновил другой человек, у которого тоже есть свой канал, и он делал похожее видео. Он пытался произнести мягкий знак, а потом еще твердый. Я знаю, они, по идее, никак не произносятся, но я постараюсь, потому что я чуть, чуть потренировался, и я смог. Если попробовать сказать сделать, выходит сильный воздух. Если убрать мягкий знак в конце, сделать. Сделать. Нет такого мяг... Нет такого воздуха. А значит, получается. Мягкий знак является ничем иным, как умягченный воздух. То есть, сделать. Это мягкий знак. Смиритесь, я вам раскрыл тайну мира. куда ты делся и с концами. Какой Урган? Вечерний тоже. Иван Урган. Mm. Он исчез, как ту землю провалился. А я помощник его за это сижу. Объявляю, дамы и господа, на первом канале Вечерний Урган. Вот я объявляю. А-а-а. Вот, короче, у Тёмика приснился, что с героскутером произошло. Вот так он взорвался. Аккумуляторы. Это пиздец. Люди, покупайте наши тележки отечественные, самокаты, блядь. Мистер. Сына, ну не плачь, я тебе куплю новый Выдали спецовочку, так и смотришь Влада А внутри это Ниссан Сегодня 22 июня 2018 года Друзья, Купил арбуз, вот эти а, Ужас Пленки. Пленкой, ужас как это можно называть? Ужас. Что за арбуз такой? Смотрите. Ужас. Я сейчас была в магазине и ненароком стала свидетельницей конфликта между парнем и девушкой. Я бы даже сказала, что это уже кризис отношений. Они идут между прилавков и она ему говорит, слушай, да сегодня без пива, а? Я просто как человек крайне чувствительный. Представила на секундочку, что мой любимый человек, моя вторая половинка, мне вдруг говорит: слушай, а давай ты сегодня без пива. Ну, во-первых, это крайне неприятно. Во-вторых, заставляет задуматься, что за человек рядом с тобой. Ну а в-третьих, ты просто все рушишь, любимая, любимая. Ты рушишь все, что мы с тобой строили. Это же предательство, нож в спину. Хотелось аккуратно подойти к чуваку и сказать, бросай ее, бросай ее, ты можешь лучше, не стоит, это того не стоит. Сейчас, подожди, стой, не хочешь. Толя, Толя, Толя ВДВ. за ВДВ, Толя, Толя. за ВДВ. Вася мощный бед, ты че на Толя, иди домой. Все, иди сюда. Молодец. Молодец, мальчик, иди сюда. Вот чисто русская собака.